Опа, а где награды? Да, Награды все поубирали. А, нет, три оставили. Четыре даже. Да. Награды убрали. Поставили решетки армированные, эти, двери. Односторонняя связь с населением. Все, не пускают больше. Вот зачем им двери с кнопками. А что, вот кнопки сломались? Ну, типа того. А деньги они не боятся получать? Законный способ отъема населения денег. Пойдем, пойдем, пойдем, пойдем. Че ты? Давайте разбираться. У меня много вопросов. Да не волнуйся, я не украду. Я хочу ознакомиться. Вот эта роспись, это Русина. Вот это вот закорючка меня не устраивает. Он не умеет писать свою фамилию. Что есть, что есть. Начальник Юра делал, не знаю, что такое подпись. Договор не заполнен. А где роспись директора на каждой странице? Почему не прошито тогда? Ни НН, ни УГРН. А где его паспортные данные? ОО не может подписать договор. Как я могу убедиться, что это именно он? Нету подписи. То есть я тоже могу Факсимиль поставить. А где копия протокола общего собрания? Вот это приложение номер два. Где оно? Количество листов не совпадает. Это требование закона. А где решение собственника? Покажите. Они ничего пояснить не могут. Отказывайтесь. Но они ничего не пояснить не могут. Не получится. А почему вы? Вы, собственно русина свои фамилии не пишете вот этот разговор а в письменном виде они ничего не направили без вариантов а у вас мой телефон что чё, черный список занесет Чё, ждем русина тогда к директору принять вас не сможем до свидания ну хорошо что хоть не рукоприклад не занимайтесь ну, я могу если хотите можете конечно это угроза вынужден потому что русин что-то рукоприклассным занимается руки я не распускал называется даже сегодня мне ногу прищемил двери больно было что-то у вас директор сегодня агрессивный какой-то какой, какой есть ну, конечно, Силовым методом решить вопрос. То есть, это управляющая компания в кавычках. Мне не выдали да, надлежащим да. образом заверенные все. Да, да. Ну, что пойдешь, видишь, отказывается. По макулатуру сунет, <свят> и я должен это все принимать. Они не хотят ни документы давать, ничего. А, так хорошо у меня вопрос вот э, они тебе выкатили эти документы и что дальше ты получил эти документы или отказался не они сказали сначала распишись я говорю нет давайте знаю это ознакомьте они мне ознакомили я полистал у -у -у. полистал не скреплено печати нет копия верна нету закорю, у -у -у. сплошные закорючки гк 19 не соблюдается все у -у -у. им это рассказал они и выяснилось что они на договоре стоит не рукописная закорючка этого Русина, а ага, факсимильная. Я говорю ничего. Понятно. С...". Я говорю а где, чем это регламентировалось? С самим договором. Я говорю так он еще не подписан. Ну короче вообще бред полнейший несли. На 5 видеокамер Нет, снимали. Это не, это не бред, это значит еще раз здесь Антон нужно четко понимать. Они хотят получать денежные средства, но они не хотят нести ответственность за, скажем так, неисполнение обязательств. И вот они все от себя отгребают. Да, даже да, даже вот даже это... секретари, которые приняли там бумаги у женщины, они не захотели даже за корючку, не должность вообще ничего не поставили. Да, да, да. Они чувствуют, что вокруг них сжимается кольцо, а значит, и не принимают. Но вопрос следующим: Раз они это не делают, значит, собственно говоря, тебе есть, у тебя появляется право не платить. И у всех у всех собственников, ну, более-менее разумных, появляется право не платить по этим обязательствам. В связи с тем, что ну, самозащита права, они не предоставляют тебе документы. Отсутствие документов, ну, извините, не хотите заключать договор, без разницы, я, я действую в защиту своих интересов. Заключайте со мной договор, получите деньги. Не заключите, не получите Документы, представляете удостоверяют равную силу с вашими документами. Либо признавайте, что у вас нету таких документов. Вот и все, будем разбираться, почему у вас нету документов, почему происходит именно так, а не иначе. Почему в обход закон это действует? Хочешь пораду? Да. А Матюшенко видели вскользь. Ну, правда, это. если бы я знал, что он там, я, я бы его, конечно, это... Индивидуально с ним поздоровался, но вскользь он попал на видео. Короче, он сидит теперь на первом этаже, хотя все юристы на втором. Я, я, я не знаю, почему его на первый этаж передвинули. Но он там сидит У -у -у. один и это. Судя по папкам в кабинете, это архив какой-то. Ну, ладно, это, может быть, его отправили в ссылку какую-то. Это вопрос другой. Десятки. А еще они забаррикадировались, они бронированные двери поставили с армированными стеклами. То есть, к директору и в юродел просто огнем попадешь. А, ну да. Это они специально сделали. Они чувствуют, что в ближайшее время на них может посов... быть совершен наезд. Скажи, ничего-ничего скажи. Займутся. Причем не наши городские, другие тобой займутся этим. Как он его? Вот когда придут все веки, другие, там и будешь дверями хлопать, ушами хлопать, и чем только невозможно хлопать, а те то другие будут разбираться с тобой, по-другому разговаривать. А ты на граждан, ты можешь кидаться, а, не, а там получишь то, что заслужил по полной программе. Вы бы масочкой одели, господа, масочный режим не отменял. Вы бы одели, господа. Масочный режим не отменял. А замдиректора маску-то надел. Поехали. Здравствуйте, а где у вас 124-й кабинет? На втором этаже? А на первом Здравствуйте. Здравствуйте. А где 124 кабинет? Не В другую сторону, в другое крыло. Ага. Здравствуйте. Я бы хотел получить подписанный договор директора и заверенное решение собственников. Какой договор? Договор? Да. Ну, между жильцом и управляющей компанией. Я как бы управляющий. договора. Насколько мне известно, да. -то -то У вас есть на руках экземпляр договора управления? Нет, Тогда как вы говорите, что обращались? Вы не поняли. Я его и хочу получить. Выписали нам заявление? Да. Так, скажите адрес, адрес. пожалуйста. Распект Комсомольский, двадцать один. Квартира 16. Вспомнили? Я не вспомнила, я просто поняла, что вы же не говорите, что вообще, может, вы просто хотите... Фамилия Персоны Булгаков. Да, я поняла, что это... Так, здесь фамилия у нас по себе. Так, дайте посмотреть, что вы мне даете. Я вам дам два договора согласно приложению и два протокола, которые... Ну, я уже вижу, что оформлено ненадлежащим образом. Так, вы будете брать? А? Вы мне распишитесь просто в получении письма, а я вам отдам. будет. Так, я хочу... Разобрать. Да не, не волнуйтесь, я не украду, я хочу ознакомиться, посмотреть, за, это, за что расписываться. Вы расписываетесь за получение письма. Так я сначала должен получить, потом расписаться. Логично? Ну, сначала вы должны расписаться, а я вам отдам. А, то есть сначала я пишу, что я получил, а потом ну, только получаю? Получил письмо. Ну, это же нелогично. Да, почему? Нелогично, логично. Ну, как? Сначала получают, потом расписывают. Ну, вот, на почту, получает, вы ну, ну, вот на почту вы приходите, да? Вы же сначала расписываетесь в бумаге. Я, а там там вы... не, я там вообще не расписываюсь. Не так выдают. А, ну, вообще должны расписываться. Я да? Не знаю, как вам выдают. Ну, не Без подписи. А мы не можем без подписи. У нас должно подтверждение остаться. Дайте посмотреть, пожалуйста. Ну, посмотрите. Благодарствую. Так, это что? Вот эта это, вот это роспись, это Русина? Да. Uh -huh. Вы сами видели, как он поставил? Нет, у нас процедура другая, мы отдаем руководителю на подпись, секретарь ему относит почту, потом к нам возвращается. А этот. вы в курсе, статья 19 ГК что подписью является собственно нарушена написанная фамилия? Вот это вот закорючка меня не устраивает. Ну, другой у него нет. Да, он не умеет писать свою фамилию? Ну, что есть, что есть. Могу вам только это отдать. Что мне вернулось в руководителя, я вам отдаю. То же самое. Ушакова. Начальник юродел, не знаю, что ли подпись. Где фамилия? что есть, скажите? Она штамп. где сидит? В, в каком кабинете? Стоит, видите, на штампе стоит фамилия Ушакова. О, так как? Штамп – это штамп. Я вам говорю про законодательство. Про нормы закона. Ушакова сейчас скажет, есть и договор не заполнен. Это у нас собственники сами заполняют договор. Серьезно? Да. То есть, инициатор – это собственник заключения да. договора? У нас со стороны равнозначные договоре. Равнозначные? Конечно. Ну, а почему тогда? Вот. Номер заполнили, дату заполнили, а все остальное нет. Где равнозначить? Ну, мы же не знаем, когда, вот, какую дату ставить, мы не знаем, когда мы подпишем, поэтому мы не можем поставить. Почему, почему страница не, не заверена? Может, это оригинал. В смысле оригинал? А где роспись, дир роспись директора на каждой, mm -hmm. роспись, когда, на каждой странице? Может, на каждой странице не забирает. Да? А это почему не прошито тогда, не скреплено нитками? Это mm -hmm. ну, то По идее, можно заменить любую страницу. Переписать условия и заменить. Потом, как в суде сравнивать? У кого оригинал, а у кого это? Ну, у нас текст договора размещен на Езджк Ха, поэтому всегда можно сравнить, какой текст договора у вас, а какой, например, официальный считается. А почему на печати нету почему? это ни НН, ни Угрна? Ну, это у такая печать у договора. Дело которое занимается у нас договорами, у них такая печать. А кстати, представьтесь, пожалуйста. Бытбулатова, Есенина, Как? Бытбулатова, Есенина, Миварельна. Бытбулатова? Есенина, Миварельна. Можно по имени обращаться? Есенина. Есенина, вот скажите, а вот тут ну, это, написано директор, да, КДСЖР? А где его паспортные данные? Паспортные данные. Да. Но он же не от себя подписывает, он подписывает от имени предприятия. Совершенно это. верно. Нет, это да. договор заключается между ООО и физлицом, правильно? Угу. А ООО не может подписать договор, подписывает уполномоченное лицо. То есть, угу. ООО в, в, ЖР, в лице директора. Вот директор и должен предоставить свои паспортные данные. Угу. Как я могу убедиться, что это именно он? Вот тут, смотрите, вы говорите равноправие сторон. Со стороны собственника указан паспорт, дата рождения, фактическое место жительства, как на контактный телефон, все реквизиты. А со стороны ООК ДСЖР просто какая-то закорючка и написано должно. Все? Что печать? Печать без ИНН без УГРН. Где, где написано, что это ваша печать? Насколько мне известно, закон учения не какие-то определенные требования. Да? Ага. Серьезно? Ну, реквизиты же предприятий полностью все прописаны. Они у нас специальные, их можно сверить с тем, что есть на сайте налогово, например, или на том же БИС ЖПХ, чтобы правомочность наших страны Опять, опять то можно... же самое, ни, ни одна страница не подписана. Нету подписи. Вот эта закорючка, я не знаю, вообще на это на Факсимиль похожа. Да, это Фоксимиле. Серьезно? Да. Это не собственно наручно написано это, закорючка? Фоксимиле, у нас же Фоксимиле тоже считается равнозначным. Да ладно. Да. То есть я тоже могу Фоксимиль поставить? Ну посмотреть, ну в принципе если у вас оно есть. Да. То есть можно чего угодно сюда ляпнуть, да? Что угодно. Ну факсимиль. Но договор его все равно будет. Факсимиль за корюшки. Сейчас вот за корюшку какую нибудь сделаю. из нее факсимиль И сюда шли. Пробку поставите своей подписанием, сколько? Ну могу также вот напечатать. Как напечатать? Фамилия, да как как через принтер подгадаю. <связываем> <связываем> так, приложение один. Так, подожди. Сколько всего приложений в договоре? Пять, если память, не А, <связываем> а по-моему, намного больше. Просто некоторые приложения надо там... Второе приложение очень длинное. И штуку восемь или девять даже. Это все А где список приложений? Нету? Вот это вот семь приложений. Ну тут непонятно. Тут еще, по-моему, восемь есть. Восемь приложений. Считаем. Приложение один. Приложение 2 уже А где написано? А, вот, да. Приложение 2. Приложение 3. А это что такое? А где написано что это приложение? Ну допустим. Вот это пятое. Оп, А где 6 и 7? У нас там Я не знаю. А шестое и седьмое это для нежилых помещений, поэтому у вас жилые помещения, поэтому нет. Для нежилых, для нежилых. А, вот, вот теперь ясно. Так и что? Второй, второй экземпляр идет, да? Аналогичный. Ну, да, Аналогичный. Так, хорошо. Прилож... Кончается приложение номер пять. Замечательно. Так. Вот вы предлагаете расписаться за получение. Да, да? тут вот, идет копия протокола, копия протокола, а потом такой договор. Вот договор я, якобы, я, какой то подобие договора я здесь вижу. А где копия протокола общего собрания? Вот же самая первая бежат. Сопроводительное письмо. Вот это? Да, это копия протокола седьмого года. Давайте разбираться. Вот первые даже рассматривать не буду там. Это уже видеообзор есть, можете посмотреть. Вот смотрите тут приложение номер два, где оно? а где-то было первое приложение, где первое приложение? Вот вот вот он якобы про опа и все и договор идет. Ну то что юридическое дело предоставил. А где приложение номер два, приложение номер один? Где ИНН, где УГРН? Тут столько недочетов. Ну, оформление протоколов вы же можете возражать, правильно? Я-то вам предлагаю просто это получить, какой уж есть. Какой уж есть. Я сейчас у нас это дело постудали. Меня поражает принцип Есения. Вы сначала распишитесь, а потом получите. Но мы же вам не предлагаем расписываться за Правильно или неправильно. Вы просили у нас информацию, мы какая она, э, информация у нас есть, мы вам ее предоставляем. За это я вам могу предлагаю расписываться, а не за что-то там, что вы согласны, не согласны, с оформлением, uh -huh. с наполнением внутри. Uh -huh. А потом в суде, а потом в суде я как докажу, что именно это получилось? Ну, допишите, что по вашему мнению. Так у меня <смех> страницы не хватит. Вы, <смех> вот этот протокол, только 4 часа это на видео правовед разбивает. Лишний листиковый. А вы можете со мной пройти в этот юридический отдел? Поспрашиваем, где приложение. А Сейчас посмотрим, где что там за приложение. Я не знаю, написано приложение номер два. Где они все? Так, где вы говорите приложение указано? На первой странице. Легко да, посмотрите. Внизу справа. <связывая> Смотрите, я дик проект договора управления квартирным домом размещенный на сайте ДСВЖ приложение 2. То есть приложение 2 это получается сам договор управления? Вот нет, не сам договор, а проект договора. Ну, проект? У, утвержденный? Вот такой Утвержден? да. Откуда я знаю? А -а -а. У нас он размещен в диссии на сайте. А -а -а. Он у нас на диссии же на сайте. Дисс это ваш сайт? Чуть -чуть ну нет, это государственный. вы говорите у вас. Ну, у нас еще на сайте, на нашем сайте Количество листов не совпадает. Указано на сорок листах, а у вас там сорок два вместе с приложением. Почему сорок два? Перечитайте. Это у вас что за отдел? Договорной? Мы сейчас где находимся? Нет, у нас отдел группа по работе Принимаю заявление, Ну, типа канцелярия, да? Ну, типа, да. Так, раз-два-три. Три. Нет, тут указан именно договор. Номер 1050 на 44 листа. Сам договор. Вместе с приложением. 22 и 22, 44. А мне почему-то 42 получилось. знаешь, вот что-то какой-то у вас листок добавился. Так, и что, кто на мои это, вопросы ответить? Директору идти? Да нет, директор то зачем ей... Ну как зачем? Только он имеет не право не действовать вас, от имени но... юрлица без доверенности. То есть, сейчас у нас вопрос в том, что вам распечатали приложение к этому протоколу, да? У меня много вопросов. Пойдемте вместе. Кому? Я не знаю, кому. директор. Он подскажет... Вопрос, -то какой? А? Вопрос -то какой? Ну, Я же вам да. только что все эти вопросы задавал. Ну смотрите, все вопросы э, по протоколу... Если что, что касается вас, что вам не распечатали приложение, то я вам попробую распечатать, если... Мне их не просто распечатать нужно, мне их нужно заверить надлежащим что образом. Вас не устраивает то, как мы оформляем документы на выдачу. Не меня, это требование закона. Ну, у нас сейчас вопрос с вами в чем. Смотрите, мне нужно вам вручить письмо. Вы, я так понимаю, в таком виде вы его получать отказываетесь. Так что же получается? Я не знаю. Может, они захотят это привести в соответствие с законом прямо сейчас. Вот если они приведут в соответствие с за, законом, то я прямо сейчас заберу. Не вопрос. В соответствии с законом вы имеете в виду, что в договоре распишется на каждой странице. Вместо фоксимире будет стоять... Оригинальная подпись руководителя вы это имеете. Да, именно фамилия, собственно, наручная написана. Я настоятельно требую, чтобы он расписался в моем присутствии. Поставил подпись. Не заполнил паспортные данные свои. Ну, вот насчет этого я, честно говоря, крайне сомневаюсь. Потому что как бы нет у нас такого, что. Так, вот смотрите, в договоре есть пункт. Я вот смотрю, хотела вот найти, думаю, должен быть, есть. Что ты тремной организации договор подписывается ее директором. Подпись директора может быть выполнена в виде фоксимильного оттиска. Оригинал подписи директора его фоксимильного оттиска, не одинаковый оттиск ее силы. Вы читаете условия оферты. Я читаю условия договора, которые общее собрание отвергнули. До правильно? тех пор, пока это все не подписано, это являются оферты. У нас эти условия же у нас собственники утвердили в общем собрании, поэтому оно для всех. Правда? Правда, утвердили? А где, а где решение собственника? Покажите. С решениями собственников. Ну, может, мы их же передать в ГЖИ. Куда? В ГЖИ? Конечно. А мне почему не передать? У нас нет такой обязанности собственника. Как это нету? Я имею право... Передать в ГЖИ есть. Извините меня, деньги с меня просите? Заплати. А решение не предоставляйте. Закон. Это единственное законное основание решения собственников. Так, ну, я так понимаю, что в таком виде вы <свят> отказываетесь. Если правильно понимаю. Не надо меня подводить под однозначный ответ. Я вам пояснил. Мне нужны разъяснения по это, заполнению документов. Если, вот, вы, некомпетентны, вот, вот объясняю, если вы некомпетентны, давайте я пойду дальше. По субординации. Ну, Юридический отдел, договорной отдел. К директору. Тогда к директору. Благодарствую. Позакрывали. Здравствуйте. Вот к кому? Алексею Александровичу. Он на месте? Нет, а? Вышел. Надолго? Сейчас подойдет. Ходит парня. Опа, а где награды? Да. Награды все поубирали. Да. А, нет, три оставили. Четыре даже. Пять. Да. Да. А главный инженер на месте? Нет, он самодельный. А замдиректора есть какой-нибудь? Да, конечно. Кто? Черников Андрей Александрович. А с ним как? Можно пообщаться? Прям по джору, следующий кабинет. Ага. Пойдем? Вы что-то это, расслабились и присели такие. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно с вами пообщаться? Что вы хотели? По поводу договора. Такого... И копии протоколов решения общего собрания. Так вы вам наведите, они, конечно... они ничего пояснить не могут. А я что вам поясню? Я даже не знаю, что вы хотите. Ну, мне не устраивает, когда договоры подписаны и нет приложений. Напишите, напишите заявление, вам ответят. Так я писал. Ну, ответили вам? Ну, они ответили, там написано, что все это предоставляется копия протоколов, а копии протоколов не хватает приложений. Ничего, к идите, в живот, там, вот, и тут, и все. А договорной отдел какой? Вот, прямо. А какой кабинет, не помните? Нет. Вот, Второй этаж до конца и... Направо? Налево. Налево юродел последний, да. помню. А не там? Юродел следующий. А, -а, -а. благодарство. Смотри, двери забирающие поставили с кнопочком. Оп-оп-оп-оп. Кнопочка, зверь. Карточка дверь. нужна. Карточка Иди, нужна. Ну, карточка. Обратите внимание, армированный стекло. Значит уже это кто-то веселый сюда. Приходит. Да. Думаешь? Знаешь. Да? И чё? Подожди, я к своим коллегам. Здравствуйте. А подскажите, до горного как можно пройти? Звоните, майор. Скажите, а какими другими комиссиями дешевле скажу. Телефон? Да. да для... Так, а какой номер? 20. А, а, ага. Здесь маску видишь? Кстати, очень интересный плакат. Ты посмотри, да Это сам МЧС, да, сообщает? Да. Ну вот единственное, что я вижу, это вот здесь вот что-то подобное, похоже. Но оно совсем по-другому не так выглядит. Здравствуйте. А договорное дело не подскажете где? Здравствуйте. А? Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, хочу забрать договор. Какой? Ну, на управление многоквартирного дома. Какой? Номер 1050. Адрес? Проспект Консомольский, 2116. Это квартира? Физи лицо? Физи физическое лицо? Что физическое лицо? Вы как физическое лицо собственной квартиры или как юридическое лицо? Там право собственности оформлен на физическое лицо. Вы оформляли на первом этаже, наверное? Ну, я пытался там получить, меня выдают, но там не хватает приложений, то есть мне нужны пояснения. Так вы были на первом этаже в отделе, а договорные-то для чего пришли? Они же заключают с вами договор, не мы. Мы заключаем договор, когда квартира принадлежит юридическому лицу или это нежилое помещение. Если квартира принадлежит физическому лицу, это вам нужно на первый этаж, там, где вы писали заявление, предоставляли документы. Но они ничего не пояснить не могут. Ну, мы, мы два разных отдела. А, вы только с Юриками работаете, они не жилые? Да, да, а, да. Все, Это тогда... вам к ним, если ничего пояснить не могут, к юристам обратитесь, может они вам помогут. Во, Здравствуйте. С вами можно пообщаться? А, Ушакова, да? Так, а как имя, отчество? Ага. Здравствуйте. А мне нужна Ольга Викторовна. Вы, да? Я пришел получать договор управления МКД и это копии, заверенные... Ну, якобы заверенный, это протокола общего собрания. А там не хватает приложений. Подпись не соответствует ГК-19. Это кому можно вопрос задать? Подписка. Подписка. Подписка. Ну, в прямом там нету, собственно, ручно написанной фамилии. И более того, там не рукописная, живая э, подпись стоит, а даже не подпись, а закорючка она не написана ручкой, она факсимильная. На ну, чем? На договоре? Mm. Да. Вам нужны подписанные. У нас есть право использовать фиксимилию, в этом договоре указано. Так он вот. еще не подписан, не имеет юридических сил. Договор утвержден решением общего собрания на этих условиях. А покажите мне, пожалуйста, это решение общего собрания, которое мне никто не показывает и не предоставляет. Вы заявление, что вы хотите с ним ознакомиться? Я уже писал это в это течение трех лет, многократно, до сих пор ничего у меня не предоставлено. Но заявлений нет о том, что вы хотите ознакомиться с конкретным протоколом. Ну, всего, позвоните вы... в отдел по работе с персоэта, с населением, а у, у них есть это заявление. Бота? Вы заняты? Да, я занята, конечно. А Но... когда с вами можно нас пообщаться? Населения У нас группа для работы с населением для этого создана. Угу. Либо прием к руководителю, вы записываетесь, либо мы работаем в порядке обращения. Если вам сложно с какими-то документами ознакомить, мы с вами согласовываем дату, время, приглашаем вас и уделяем вам время. Угу. С вами можно договориться сейчас? Заявление напишите, с каким заступлем. Оно документом? написано уже давно. Где оно показано? В, в этом в отделе по работе с населением. Должен быть экземпляр. Покажите мне этот экземпляр. С каким заявлением? Я документом? не взял с собой. Так возьмите и подойдите, чтобы посмотреть, по какому заявлению, по каким документам с вами работают. То есть вы не хотите записывать например? Я не записываю на Примите устное обращение согласно закону пятьдесят девять Фз. Статья четыре. Какое устное обращение? устное обращение? Я не работаю с населением. У нас группа по работе с населением. Отказываетесь. Я не, не отказываюсь. У нас информация на сайте размещена, куда обращаться. Угу. У нас создана группа по работе с населением. У нас есть сайт, виз и так далее, где можно подать обращение. А, а обращение уже было подано, я вам поясню. отдел не работает с населением в порядке вопрос-ответ и в любое время, когда захотели и пришли. Понимаете так я и решать? говорю вам, давайте договоримся, можете прийти, когда у вас будет свободно. Я говорю заявление, и... мне нужно с которым работать. Оно у вас уже есть. Я и говорю, покажите мне это заявление, у меня оно не отписано в работу, Понимаете? Вы не можете прийти к любому специалисту, управляющей организации, начинать чего-то с него там требовать, ссылаясь там на ФЗ. Я и, не требую, сказать, я вас прошу встречу. назначить встречу. Нет, вы требованы. Я вам объяснила. Мне нужно заявление, чтобы понимать, о чем вообще идет речь, с какими документами вас знакомить. Подготовить угу. эти документы, пригласить вас. Без бумажки никак. Я не могу понять, в чем у вас обращение. Угу. Предоставить протокола общего собрания, копию общего собрания и договор? Протоколы размещаются у нас на сайте, в ГЕЗЖКХАР. Угу, угу. Если вам нужно ознакомиться по месту хранения, нужно написать заявление. И четко указать, каким протоколом вы все Просто сказать, хочу все документы ознакомиться, так не получится. Не получится? Ну, потому что я не могу, я должна знать конкретно, какие документы вам подготовить. Извините меня, там стоит ваша виза. Вы в курсе всего этого дела? У меня, знаете, сколько обращений в течение дня, недели, месяца проходит. Пришел запрос, я отработал, я не держу. То есть себя вы всем вот такие документы да предоставляете одинаково? В смысле какие? Ну, раз вы это, вы говорите, что у вас слишком много обращений, вы не помните конкретно данную ситуацию, значит, ну я так предполагаю, что вы по стандарту. Вот именно так же все бумаги предоставляете Я всем. Такие обращения. Я вам пояснил. Копии протоколов есть. общего собрания. Копии протоколов заверяются да мною или руководителем, без разницы. А, почему? а можно, можно, вопрос можно вопрос? По заверению можно вопрос, маленький. А почему вы, собственно, рушину своей фамилии не пишете? Потому что есть расшифровка в штампике, которая представляется. Штамп, штампик не является роспись. Вот и стоит собственноручное Нет. Покажите мне документы, которые заверены, которые вас не устраивают. Там стоит закорючка, но не написано, что наручная. Ну, так разорвали. я показал, если бы мне дали на руки, они не дают. Так вы распишите, что вы получили. А... Чем... Я, конечно, извиняюсь. И... Вы заняты, Распорта, да? А, телефон подскажите да. свой, пожалуйста. Для когда вам можно позвонить? И, и, и телефон, можно, да, отказывайтесь за сообщить. сообщить. За это управляющая организация официально. Вся контактная информация, структура, все указано в полном объеме. В рассылке. электронном виде. Конечно. Ага. А вы в курсе, что сделки между юридицами и физлицами совершаются только в письменной форме? Почему здесь сейчас сделка? При том, любые действия между физлицами и юристами оформляются в письменной форме. Пожалуйста, оформляйте в письменной форме свои действия. Так я оформил. Всего доброго. До свидания. Благодарство. Вот этот разговор. Ну и главное... Главное здесь это. Карточка висит, а с той стороны нет. Это, это как-то... Да? Односторонняя связь с населением. А замдиректора маску-то надел. Ну ждем Русина? Ну да. Ее образование какое? У кого? Русина. Так, и что? Все? Не пускает больше? Вот зачем им двери с кнопками. А что, вот кнопки сломались? Ну, типа того, у нас нет личного приема пока. У нас приема нет, господа, здравствуйте. принять вас не сможем. До свидания. Все, пожалуйста, объявления, заявления, все письма на виде. Так я подал, мне что-то не устраивает. Ну что, до свидания, значит, если не устраивает, вас берете и контролирующий орган идете. А можно вопрос маленький? Нельзя вопрос. Нельзя? Нет. Ну хорошо, что хоть не это, рукоприкладством не занимаетесь. я могу, если хотите. Можете? Конечно. Это угроза? Вы бы масочкой господа, масочный режим не отменял. Ну, я рекомендую вам просто. Хорошо? Все, до свидания. Всего хорошего. Все, до свидания. Всего хорошего. А в письменном видео они ничего не направили. А, так пошли, что ты молчал-то? Все. Пойдем, пойдем, пойдем, пойдем. что ты? Сейчас, подожди, Одним ходом надо все делать. Что молчал? Это приемную или куда Отдел по работе с персоналом туда же. Ты что? Ты что? Они сейчас все двери закроют, потом не зайдешь. Что-то у вас директор сегодня агрессивный какой-то. Да. Да? Почему да? с вами нормально, а с нами нет? Так, сейчас все подписи. Вы все готовы с Да. Ну, девушки, пожалуйста. Что девушки, я здесь положила все. Будьте добрыми, меня примите. Я что должна бегать? Я ходить не могу. Так, ну, пока... Так, первое, вот это, пожалуйста, пришло. на моем запаляре. Люди, вот это, входящие. Ну, баспаляре, давайте, подаврируйте, я... Принять. Ответ на электронный адрес заберу лично в ЖИЛУ, заберу лично в ДЭЗИ. Это как? А заказное письмо где? без вариантов. Мне, мне же тоже вот это все полето. Заказано письмо в соответствии с действующим законодательством. Нам же только что узнаваем документы оборота. Подожди, Русин же только что -то сказал. Все в письменном виде. Только да. в письменном виде. А здесь где письменные? Должно по почте заказанным письмо прийти. Извещение, как все а. органы власти а предоставляют вот. управляющие компании. Да, Есения, вопрос. Вот это все это направляли? Указано. Почту. По почте. Вы обязаны это? по почте да. предоставлять? По почте России вы не да. хотите, Конечно. Нет. Как все а государственные почему? органы, управляющие ну, компании. Кроме вашей. Вы в своем обращении написали, что сами заберете? Да Поэтому ладно. Я... Первый раз. Поднимите, вы... пожалуйста. Когда такого не было в законодательстве Российской Федерации. Квартир на данный день в 21. Выбор в качестве правового управления. И так нужно обязательно передать ему эти документы. Передать. Ну вот я поэтому мы вам и звонили, а потом писали, потому что не смогу и дозвониться. Передать. Тут написано, что через почту, если вы хотите отправить проблему. Так, по законодательству обязаны отправлять. У нас как он узнает, что вы приготовили документы? Ну, я поэтому не смогу звонить, я написала на рекламу, рекомендую... А вы на какой телефон-то звонили? Плюс семь, тридцать четыре, шестьдесят два, шесть, шесть, шесть, шесть, С городского звонили? Ну, да, с А, наберите сейчас. Шесть, шесть, семь, семь, четыре, четыре. Че идет? А с чего? Угу. А у вас мой телефон что чё, черный список занесен? Да. А? Нет, конечно. Ну как нет? Какой вот смысл? он, телефон у меня в руках. Ну, видите, могли бы я могу трубку, послушать и сами. А вы можете сотового телефона набрать? Сотового нет. У меня такой рабочий. У меня другого нет. Вячеслав, набери меня, пожалуйста. С телефона шесть, шесть, семь, семь, четыре, четыре. Видите, пара, идет гудок. По совести, по совести. Человек дозвонился. Не знаю, что я вам могу сказать. У нас, видите, короткие гудки идут, как будто звоните. А это у вас кто отвечает за настройку телефонов? Отдел АСВ? У них, возможно, восьмерка включена. А, а, а при чём это? Звоним, Нет, и что, все? они всем звонят? Мы звоним. Нам даже номер. А на городской номер набирала-то набирал вообще? 6 44 Город. Все дозваниваются, а на мой номер ДЗВЖР дозвониться не может. Черный список. Я так предполагаю. Да, да. Я ваш Так я ж, я ж сюда не первый раз прихожу, три года уже хожу. Нет, но раз сюда. Ну, ну это не знаю Вынужден, потому что Русин что-то рукоприклассным занимается. Не видели видео? Смотрите. Руки я не распускал, называется. На ютубе. Даже сегодня мне ногу прищемил двери. А что так долго-то? Это Возьмите синий бутак. Каждую букву просверяет. Да, приходится. А зачем? Не потому что мы должны убедиться, что это заявление. Так вы же просто тратите наше время. Ну, поэтому мы. Естественно, ну, вы же нам тоже не доверяете раз-два взглядам? Мы же не доверяем. Мы не так, вам доверяем. Я это, только в одно место могу с ним сидеть. Подожди, не надо грубить и хамить. Есения, доверяю тем, кто проверен. Ну, понятно. Мы, мы вынуждены так поступать. Обычно мы как делаем? Берем заявление, а -а -а. регистрируем. А гражданину даем копию. Но у вас, я так понимаю, Ты не, не, ты не обычный не клиент. Да, Копия предоставлена. Наверное, поступил звонок сверху, сказали отнять время по максимуму. На этом не распишитесь, а здесь вам комплект для Что вы не электричество, как малолучие, хотите отключить. С малолетним ребенком. Да, если бы у нас в судах так принимали, суде, скажем, а кто все бы правосудие давно бы уже встало. Я им по 40, по 50 страниц сдаю, они сразу не глядят. <с> <с adapts> <смех> Штемпели раз и поехали дальше. Девушки, у меня к вам просьба чисто по-человечески. Можно как-то ускориться. <makes> mm. Ну извините, все деньги на ЖКХ. И на продукты. <с> <lacht> извините. Не на ЖКХ, а непонятно куда. Да. На порошок тысячу рублей уже нет. Mm. Обратите внимание, УК это вот в названии фирмы УК. Угу. Нет, на первой странице вон там тебя печать угу. вот, угу. Написано УК, да? Угу. А, вообще это расшифровывается, как это, полное название, управляющая компания, дирекция единого заказчика восточного жилого района. Да, да, да. Вот только обрати внимание, что управляющая компания включена в кавычки. Я знаю. То есть это управляющая компания в кавычках. Mm. А на сайте РКЦ они без кавычек. И в протоколе они без кавычек. Mm. И с кавычками, и без кавычек. Два разных юрлица. Так у них нигде не указано, ни, ни в этом, ни в договоре, ни в протоколе общего собрания, ни на ни у ничего нет. Еще такой интересный принцип: ставить факсимильную подпись. При этом. А где, кстати, ваши подписи, что вы мне приняли? Где фио? В смысле нет. Вы меня лично приняли, поставьте. Я кому потом буду обращать внимание? Нет. По законодательству вы обязаны подпись свою поставить. И ФИО, кто у меня принял? Нет, Может, я что я она приняла? Как это? Первый раз. Так, а, например, а там, видишь, там, там написано ООО приняла. Ну и что? ООО принял. принял. В лице кого? Русин принял, что ли? Нет, в лице кого? Так там даже это Русина не указана. В лице кого ну, принято? Что? Ну, понятно. Так все равно работник, который ответственный. Я буду звонить. Скажу. У меня, допустим, Аланова и Анна, я приняла. Будьте добры, скажите какой то это. кому буду обращаться? Ну, что поделаешь? Видишь, отказывается ты на словах получи просто отказ, и все. Все, да? Девушки, благодарствую. К вам претензий вообще никаких. Спасибо. До свидания. Да, Русин все-таки не удержался, и дверью мне по правому мизинцу ноги, короче, прошоркнул. Больно было. А там, через кроссовок, ничего нету. Че, Какие результаты? Ну, у меня а. приняли, у тебя отказали. А у меня ничего не принимали? Да. Мне не выдали да, надлежащим образом, да, заверенные да, все. Да, да, Ну, и Руси Я, я в конце сейчас просмотрел, она чего? поставилась или Салой, помнишь там? Ничего она не поставила? Ничего не поставила? Нет. Какого приняли, да? Она даже за корючку не поставила, да? Ничего она не поставила, она отказалась. Ни подпись, ни роспись, Нет, ни за корючка, видел... ни фамилии, ничего. Ни должности, вообще ничего. ничего. Смотри, награды убрали. Ну, почти все. Там у них штук 40-50 было всяких. Да даже больше, наверное, 60, может, я не знаю. Ну, да. Но на видео три года это видно все. То есть, они стали поскромнее, поняли, что надо здесь все поскромнее. Ну, наверное, это... наверное, джипы на «Жигули» все поменяли. Наверное, я предполагаю. Ну, а ладно. По... Джипы женам отдали. А, да-да-да, точно, да. точно. Женам там, еще кому-то, я не знаю, наверное. И это, поставили решетки армированные эти, двери. Только по кнопочке. Раньше таких не было кнопочек. Всегда а свободный бояться. вход был. А чего А чего бояться? С тобой, а деньги они не боятся получать? Нет. Законы, как у меня сказали юрист Югорский фонд, законный способ отъема у населения денег. Понимаешь? Кстати, Матюшенко мы не видели. Не видели? Я же говорила, где задай вопрос. Ты забыл. Надо было задать вопросы юристке прямо. А что, где Матюшенко? -то? А я сейчас могу позвонить, спросить. Да? Будьте добры, пригласите, пожалуйста. Иди я. Да? Да? Где, да? Я его заснял вроде Да? Да? А там? где? Юридически? А что он, а он не поздоровался? Где он сидел? Не, ну, я просто... пока Стояли, короче. А, у него проходили. Ну-ну-ну, я понял, будет. что ты это пошел <laughs> что-то искать. Ну, Смотрю, вроде он сидит. У него <laughs> татуировка еще же, да? Да? Вот шевелить, на левой руке да, это... Да, Можно да, шувелить да. видео, там видно будет, он и он. Знаешь на месте, да? Ну, может, другой. Ну, вот видишь, или... теперь бумаги заверяет Ушакова, а не Матюшенко. Видела видео, но она с грубым нарушением это все. Конечно. Очень грубое нарушение. Она даже, даже не знает ГК-19. Начальник юродела. А ладно, не знает. Она вообще все с грубым нарушением. Я еще раз говорю, когда я с предыдущей отправляющей компании заключала договор, мне выдали уже прошитый, подписанный директором договор с вот этой наклейкой сзади. Понимаешь? То есть и там роспись директора и печать. Но у меня-то он до сих пор лежит, он в соответствии, понимаешь, а этот не соответствует договору каким рамкам. Хотел задать вопрос, ты же работал это в договорном отделе, да? Да, я почти два года по рендеру работала. Вот ты мне скажи, ты бы вот приняла, вот мне предлагали получить 50 страниц, никем не заверенных, Нет. Скре скрепленных только скрепкой? Я и... приняла, но ничего я подписывать не собираюсь. У меня он где-то валяется, это договор то что не есть. Не оформлен должным образом. Почему я должна подписывать документ, который не соответствует требованиям законодательства угу. Это вообще жизнь Какие-то макулатуру сунют, и я должен это все принимать. <связать> я, <связать> я, я, <связать> я, <связать> никто я вопросов, шам... что ли, не задавал, почему я <связать> <не связать> так относился к Так задают. Я три года назад задал вопросы. Что со мной произошло? Меня вытолкали. Нас всех вытолкали, и в отдел э нами заинтересовался, и психушку сдали. Всех троих? После этого никто не захотел вопрос задавать. Ну, Все так, боятся, это конечно. Чем боятся? Я так депутат. Он, да, он даже сейчас это, пытается это, силовым методом решить вопрос. Да. Ну, соответственно. Артур... Он же сказал, я могу приземлить силу, хотите? Антон, если он применяет силу, ты же сам применяешь. Ну, он да. Он, он по-другому никак не может. Думаешь, это его слабость? Это слабость, ну, конечно. Знаешь, если... Когда Пусть у человека нет других смотрел, аргументов, он меня... применяет силу. Он смотрит на меня, я на него. Не, ну ты видел этот номер при мне набирает? Гудки говорит, ты делаешь. Черный список внесли. Это что мне надо? Кто у вас дозвониться не может? Ну, каждый раз новый номер надо указывать мне или что? Левый. Сим-карты левые. И левый, и правый, и какой угодно. Ну, Каждый и раз новый. Я стоял, стоял, стоял, стоял. Он думаю, Русин же, намордники. Как он сказал? У нас масочный режим. дом пойду проверю, масочный режим, короче. Ни одного в маске, да? Пошел по кабинетам. Матюшонка хорошо заснял? Не знаю, я два подхода пробовал. Он там сидит криво, короче, как-то В самом дальнем углу. Задвинули его. Но она юридическую силу вообще несет? Нет, конечно. Только собственно ручно написанная фамилия. Они а за корючкой штемпелем поставлены То есть ты хочешь сказать, что вот это как бык поссал, у них это до печати. Да! На поток поставлено. Ты вот, вот, вот серьезно, вот выйдет бык спасать на лук, Ты сможешь факсимильку сделать с того, что бык поссал? Если заморочиться сильно, да. Можно, да? Ну вот они заморочились, получается.